Приветствую вас, близняшечки! Сегодня мы поговорим с вами о том, что будет происходить в интересной части вашей жизни период ретроградного движения Венеры по знаку Зодиака Козерог. Этот период будет занимать с 19 декабря по 28 января. И сама по себе ретроградная Венера она связана с нашим восприятием мира красоты, с финансами. А учитывая, что она будет находиться в соединении с Плутоном, в обнимочку с ним идти, то это еще будет касаться не только чувственной сферы и, и финансовой, но и еще и общественной, партнерской финансовой темы, трансформации. Очень серьезные вопросы будут подниматься на поверхность. И знаете, одним, ну, можно сказать, таким Маркером этого времени можно, главный маркер этого времени, можно выразить такой фразой, как «назад в прошлое». Для вас знак Козерога, по которому будет проходить такое чудесное событие, связан с восьмым домом. Это дом Чужих денег, дом наследства, дом опасных ситуаций и дом сексуальных связей. Но здесь сразу могу сказать, что для кого-то это будет попытка восстановить прошлые сексуальные связи, разобраться как-то с ними, трансформировать их, попытка перевести их. На какой-то другой уровень Возможно, вам еще даже самим не совсем понятно Что с этим делать и как это вообще можно сделать Но тем не менее, желание у вас такое будет возникать То есть такая, вот, вы знаете, кармическая необходимость Еще это, этот период связан с тем, что многие посмотрят нам Ваши прошлые взаимоотношения как-то по-новому, по-другому, вы их полностью переосмыслите, вы сможете увидеть человека наконец-то ну, совершенно по-другому, увидеть его в другом качестве, в другом ракурсе, может быть даже более реалистичным, чем вам казалось ранее. Очень интересное время для того, чтобы пересмотреть свои долговые обязательства, перезаписать какие-то кредитные договора, условия более, выгодные, условия более выгодные для вас. Не спешите также на этом периоде вкладывать куда-либо свои ресурсы, поскольку Венера все-таки ретроградная. Она в большей степени подразумевает продажу чего-либо. Ну, здесь, например, у вас еще может выйти на первый план тема наследства, что-то переоформить или продать наиболее выгодно, связанное с наследством. Да, для этого период благоприятен. Можно получить, обменять, например, можно получить очень хорошие денежки за... ну, в связи с этой операцией. И что еще можно сказать? Во-первых, 19 декабря произойдет полнолуние в вашем знаке, учитывая, что здесь у вас находится еще и Она искажает информацию, информационное поле. Полнолуние будет особенно таким чувствительным, ярким до 11, до 11 часов утра приблизительно. Поэтому постарайтесь на это время не планировать никаких важных встреч. Ну, У нас, в принципе, 19 это выходной. Да, воскресенье, поэтому я думаю, что в деловом контексте ну, это в меньшей мере кого-то коснется но вообще постарайтесь как-то на это утро никаких важных поездок, встреч э не, не планировать, поскольку здесь возможны какие-то переносы, хаос путаница, что-то может быть и не так, даже элементарно может быть поломка транспорта, может быть что еще, ну там пробка то есть какие-то непредвиденные события которые ну, немного вас огорчат так, аспект соединения ретроградной Венеры с Плутоном будет продолжаться до 6-4 до 4 января, до 4. И вот эта вот их обнимочка, она будет очень интересно на вас действовать. Можно сказать смело, что после того, как закончится этот аспект, вы почувствуете себя в жизни абсолютно обновленными, новыми и как-то уже... Совершенно будете по-другому смотреть на некоторые обстоятельства, связанные вот с темой Восьмого Дома. Далее, с 26 января, извините, не января, а декабря, по 6 января будет еще параллельно формироваться аспект от Венеры, от Венеры, Меркурия к Нептуну. Для вас Нептун непосредственно связан с зоной карьеры. И особенно если ваша карьера связана каким-либо образом с творческой деятельностью, с медициной, с эзотерикой, с психологией и вообще любыми там финансовыми. Финансы, да, сюда подходят тоже. Финансы, путешествия, туризм то здесь у вас могут пойти какие-то интересные события. Может быть приятное поступление, денежек. Могут быть какие-то короткие заказы, которые будут очень выгодные, денежные для вас. Ну и я думаю, что также здесь еще есть шанс договориться. Кто-то может вам проплатить, проспонсировать э, какие-то ваши события Которые вы планируете на ближайшее время. Ну и также это пик повышения вашей творческой активности. Ну, даже влюбиться можете. Но по ретроградной Венере, это, знаете, второй раз у кого-то из прошлого. Следующий аспект это 29 числа. Юпитер почти до середины мая будет в знаке зодиака Рыбы находиться. И он порадует вас тем, что он будет находиться в вашей высшей точке гороскопа, будет помогать вам увеличить вашу творческую активность. И я думаю, что может помочь расширить как-то ваш социальный статус. То есть будет двигателем к вашему успеху. Хотя это и водная стихия, но тем не менее... Он будет э, работать именно так. Тут есть еще, знаете, указание на то, что вы можете вот, в это время быть несколько даже самоуверенны в себе. Ну, самоуверенность тоже иногда очень сильно помогает двигаться дальше. А главное, чтобы по дне было ну, реальное видение происходящих событий. 2 января произойдет у нас... Э, Новолуние в Козероге, вот как раз какие-либо начинания, связанные с просьбами, с реализациями событий по восьмому дому. Они будут, ну, желательно их вот после 2 числа и планировать. С 6, с 7 по 10 -е. там будет очень интересный период, когда, когда нужно быть очень-очень осторожной. Ну, на самом деле тут не так уж много тут единственных 3-4 дня, на которые важно обратить внимание в ближайший месяц, ну и вот обратите внимание на этот ТАА-квадрат и он указывает на то, что ой, сейчас, извините это тоже ТАА-квадрат, но не тот год стоит, сейчас а год поменяю вот так, вот он он так, на, на вас это может отобразиться Так как неожиданный какой-то обман Причем обман здесь скорее всего ваш Вследствие чего вы можете получить Какое-то агрессивное действие Какую-то агрессивную ответку от ваших партнеров И может это как-то негативно отразиться на вашем статусе То есть вот постарайтесь обойтись без обманов Каких-то хитрых манипуляций В период с 7 по 10 января можете жестоко обмануться с 14 января включается еще два интересных аспекта первый будет связан непосредственно с ретроградным меркурием который станет ретроградным аж до 20 ой до 4 февраля и при этом до 25 января он будет находиться в знаке зодиака водолей а затем уже перейдет в козерог и, и он конечно же принесет вам множество не очень таких приятных событий, когда нужно будет что-то доделывать рутинное вы в принципе ребята, которые не любят постоянно оглядываться назад и что-то доделывать, вам интересно все новенькое но здесь как-то для вас актуализируется сфера, связанная с девятым домом. Знаете, это какие-то дальние поездки могут быть, а могут быть ну, взаимоотношения с иностранцами. То есть, может быть, возникнет необходимость там с ними что-то наконец-то разрешить, как-то до конца, там, навести порядок во взаимоотношениях. Что-то вот с дальними поездками, переездами, тоже в том числе, что-то довести до конца. Чем в этот период Меркурий будет формировать квадрат к Урану? То есть это какое-то резкое несогласие с какими-то обстоятельствами, желание поступить по-своему, упрямством. Но учитывая, что Венера будет поддерживаться очень благоприятным аспектом от того же Урана, тригончиком, то и шанс, что все удачно порешается. Поэтому не бойтесь рисковать выносить решение каких-либо важных вопросов на поверхность. Ну, с первой частью прогноза мы на сегодня закончили. Сейчас посмотрим дальше. Дорогие близняшечки, давайте посмотрим, что будет ожидать. вас период с 19 декабря по 28 января уже на втором какие подсказки она нам даст это тоже очень интересный дополнительный инструмент можно верить, можно нет но тем не менее возможно кому-то как дополнительный источник информации это будет тоже интересно как будут воспринимать вас окружающие? ну как человека, который будет находиться часто в пути, в поездке огненный, такой решительный, смелый ну хорошо, давайте посмотрим как будет у вас обстоять Дела в финансовой сфере. Ну, здесь идут планы, планы, связанные с получением каких-то новостей. Или вы сами будете делиться этими новостями. Но здесь что-то планируется только. Причем это планироваться будет с какой-то вашей давней мечтой. Деньги должны быть очень хорошие. И, возможно, здесь вас ждет реализация чего-то, осуществление каких-то надежд, но через время, здесь идет время, то есть вы ожидаете новости или же вы сами доносите эти новости, эти предложения, но здесь скорее всего она как-то, знаете, выпадает на весну реализация по этим делам ну, в самом простом варианте здесь могут быть деньги в дороге, например хорошо, что у вас по работе? давайте посмотрим, что по работе ожидает представителей знака зодиака близнецы ой, по работе у вас здесь как-то, знаете, двойственная ситуация, вы чем-то интересуетесь, еще помимо вашей основной сферы деятельности, что-то вас здесь огорчает, вы от чего-то защищаетесь, такое впечатление, что вы не хотите брать на себя слишком много, может быть, вам вообще как-то сейчас не очень охота работать, и вы, ну, как-то ограждаетесь от каких-то или нападок, или от дополнительных задач, ну. Что-то вам как-то не очень уютно. Хорошо, как в принципе у вас в целом обстоят дела, связанные с вашим статусом, с вашей карьерой. Ну, здесь идет очень большая активность. Вы действуете достаточно быстро. Скорость показана. Давайте я уточню, какая тут скорость. Так, скорость есть, но я могу сказать, что ваше решение, ваше продвижение зависит от такого человека. Он, возможно, нам что-то пообещал, и пока вы немножко находитесь в неведении, поскольку вы от него полностью зависите. Или он куда-то уехал, например, нет его на месте, и вы просто сейчас... Просто ждете, ждете его решения, ждете его появления, ждете от него активности. По гороскопу это может быть Девы, козерог или Телец. Ну или просто, знаете, такой человек при деньгах, при власти. Это может быть просто руководитель, руководитель проекта в том числе. Это человек, значимый для вас в плане финансов. А Для девочек, ну соответственно, вы можете ждать решения такого мужчины. Если это касается лично вашего статуса. Все зависит от мужчины. Что он примет, какое решение. Теперь, относительно ситуации в доме-семья. Что у вас будет происходить? Давайте посмотрим в доме-семье. в семье. Очень хорошее, я бы сказала, положение для дома, для семьи. Я бы сказала, тут у вас еще, возможно, какие-то подарки, приятные события, сюрпризы. Да, какие-то новые начинания, вот что-то в семье у вас будет новенькое и очень интересное. Обязательно проявляйте активность в делах своего дома. Хорошо, что вас ожидает в любви, в любовной тематике Представители знака, зодиака, близнецы? Здесь есть некоторые разочарования, что-то идет не так, как хотелось бы. Ну, давайте уточним, и это непосредственно связано с какой-то вялотекущей ситуацией, или девочки, либо это, знаете, как-то у вас нету каких-либо перемен уже долгое время в вашей личной жизни, либо то, что есть, оно вас не устраивает, для мальчиков это может быть какая-то вялотекущая ситуация с женщиной, либо же она относится к вашей стихии, близнецы, весы, водолей, или это просто одинокая женщина, с которой ситуация подвисла, она постепенно уходит на нет, и нет с ней никаких ну, ни связей, ни отношений, ну и вот как-то вас это как-то немножко огорчает. Вам бы, конечно, хотелось бы добавить страсти, но ее нет, и знаете, и нет сил вообще с ней больше как-то бороться, но очень все там сложно. По новым знакомствам пока нет, ну и нежелательно в этом периоде. Лучше идти от всего старого. Теперь по ситуации, по здоровью давайте. Что будет у близнецов в плане здоровья? Ну, хорошо. Смотрите, звездочка. По звезде тут абсолютно никаких нету проблем. А что же у вас? Ну, например, кто-то захочет поехать куда-то попутешествовать. Тем более, что у нас сейчас будет много праздников. Давайте посмотрим, как пройдут поездки. Ну, во-первых, многие из вас могут не захотеть путешествовать, захотят остаться дома, ведь, видите, сидит человек перед телевизором, уплетает чипсы, может быть, тут с колой, с колой, тут или с пивом, я уже не помню. Но вот примерно в таком варианте. Если же захотите отдохнуть, но ну, я смотрю, что вам какие-то поездки, они пойдут не на пользу. Здесь есть указание для девочек, что может быть поездка, или такой мужчина вас может приглашать. Здесь может быть водная стихия, козерог, ой, извините, не козерог, а скорпион, рыбарак. Ну, или просто ваш близкий мужчина, ну вам как-то тяжело будет, вот, ну как-то, может быть, уставать будете очень сильно физически, ну вот как-то, или он у вас будет слишком свои заботы вот напрягать, ну вот как-то не хочется вам к нему ехать, ну, ну не тянет, вот или нет ответных чувств у вас к нему. Хорошо, давайте по основному совету на ближайший месяц. То есть, главный совет для представителей знака, зодиака, близнецы. Каким будет совет? Посмотрим на Ленорман. Какой главный совет? Коса. Смотрите, что-то вам нужно скосить. Во-первых, это еще может быть и сбор урожая. Но давайте посмотрим, что нужно скосить. Неожиданная поездка, получение новостей. Так, так, так, резкие новости. Но они будут связаны с девушкой. Здесь с девушкой Союз. Значит, смотрите, ситуация для мальчиков будет выглядеть как неожиданные поступления новостей, предложение о девушке именно от нее. Либо вам совет с ней поехать куда-то принять ее предложение. Ну, сейчас вот я вам хочу просто показать. Вот, принять ее предложение. Вот, красиво очень тут все это просматривается. Предложение на отдых. Очень хорошо, все стабильно пройдет. Особенно для тех, у кого уже такие, знаете, долговременные отношения. Если же вы девушка, то у вас здесь, ну, кстати, тоже может быть неожиданное предложение. Косить, скосить Тут еще может она трактоваться, как, знаете, сделать какую-то незначительную жертву во благо некого союза незначительно чем-то нужно пожертвовать для того, чтобы осуществить свои намерения, связанные с каким-то договором, очень важным договором. Ну, как по мне, то здесь ситуация отдыха. Может быть, здесь работой нужно будет пожертвовать. Ну, вот как-то так. Ну, вообще указывает вам на, на необходимость Поездки, по возможности постарайтесь поехать, вы останетесь очень довольным. И еще ситуация может касаться вступления в какой-то договор, но здесь тоже дюжинская энергия. Ну, в общем-то, такой был для вас прогноз на ближайший период. Благодарю вас за ваше внимание, за ваши лайки. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Хочу сказать, что я всех, кто ко мне хоть раз обращался, я вас всех помню. И когда делаю свои прогнозы, то я, ну знаете, у меня такой коллективный, коллективный разум, коллективную энергию призываю. Там всех вот близнецов, которых я помню, знаю. Потом там всех водолеев и так далее. Поэтому чем больше из вас ко мне обращались лично, тем в большей степени эти же прогнозы будут касаться лично вас. Ну, вам желаю приятного месяца ближайшего и до встречи в следующих прогнозах.